Приветствую, меня зовут Алексей, я предприниматель сетевого маркетинга и в этом бизнесе я активно двигаюсь уже 19 лет. Безусловно, у меня были моменты, когда я падал, и падал очень больно. И было три неудачных попытки вступить в этот бизнес, которые были похожи на тупую какую-то деятельность, результатом которой являлось ничего. И после того, как я вышел из третьей сетевой компании, мне важно было выбрать достойную фирму для того, чтобы выстроить один раз в ней сеть и больше себе не искать компании и новых работ. В сетевом маркетинге это возможно. Большинство сетевиков не знают, что такое пассивный доход, когда сеть один раз выстраиваешь и всю жизнь получаешь деньги. А я таких людей знаю в НСП. Я выбрал компанию Nature Sunshine Products, это фирма, которая только сейчас заходит на территорию Турции и сейчас товарооборот компании вот такой по сравнению с тем, какой он будет попозже. И вы имеете огромный потенциал, если войдете в сильную команду. Вырастив 300 лидеров на территории другой страны, я понимаю принципы построения этого бизнеса, я понимаю, что не нужно делать в этом бизнесе, я понимаю, каких людей не надо брать в команду. И возможно, вы мне скажете, Алексей, ты не знаешь турецкого менталитета, ты не знаешь турецкого языка. А я вам отвечу, во-первых. На крайний случай, турецкий язык можно либо подучить, либо можно нанять переводчика. Во-вторых, менталитет знают местные люди, которые будут строить сеть с моей помощью, люди, которые прекрасно знают турецкий язык, некоторые, возможно, были уже в сетевом маркетинге не так удачно, люди, которые хотят один раз построить огромную компанию и стать частью большого бизнеса, а я знаю тонкости и секреты построения большого бизнеса в NSP, потому что в каждой компании есть свои нюансы, и для меня очень важно пригласить в свою команду людей, которые обладают долгосрочным видением тех, которые не хотят 10 раз искать себе новую компанию как новую работу.